Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Наталья. Она у нас сегодня уже резвится в чате. Чат сегодня принадлежит Наталье потому что она его распечатала распечатала танцпол как это у нас называется да и поэтому но ну, тем не менее всем остальным кто меня сейчас увидит пожалуйста дайте мне обратную связь первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья как минимум десяточка за наше хорошее настроение и конечно же наталья тоже пожалуйста скажите как хорошо видно как слышно в общем всех вас Рада приветствовать. Пока не вижу обратной связи, сейчас посмотрю, что э, тут происходит. А, так, все, вроде бы я вышла, увидела себя. Да, Еленочка, э, Татьяна, э, вы, Татьяна, я надеюсь. К Катюша Фокс. Ну, сегодня будет весело. Владислав замечательно рада рада всех видеть здорово что вы пришли а значит но ну, сегодня наконец-то у нас гость очень интересный вы знаете ну я я всегда знаю что если вы кого-то настойчиво просите разобрать то это неспроста как говорил винни это же неспроста и здесь конечно же все абсолютно неспроста потому что когда я туда вникла сначала так на поверхностном уровне все очень прилично чинно и так далее но стоило мне коснуться все-таки эмоций э, но ну, сначала понемножечку меня это насторожило потом я такой пласт вообще вскрыла что я просто вообще знаете в шоке от того что неужели так вообще возможно неужели можно быть такой циничной и настолько вот ну давайте обо всем по порядку значит первый раз э, вот у нас супер э, макс сегодня э, да а Десять первый раз. <с> Замечательно. Давайте еще напишите, кто у нас сегодня впервые пишем слово впервые. Кто у нас не впервые, тот пишет всегда. Да, можно 10 раз в первый раз. Вот так вот тоже можно. Я себя убираю, не будем затягивать. И первый фрагмент. Начинаем. Итак. Ну, вообще, как дела? Дела по-разному, значит, ну, конечно, самое главное дело Евгения Игоревна, наша дочка с Игорем Евгеньевичем Малашенко, вот с Евгенией Игоревной как бы все очень прекрасно. Ну, видите, что когда говорит про дочку, во-первых, слишком много вот этого официального, да, и вот акцент именно на Игоревна. Игоревна, да, вот как будто она пришла, и это вообще самое первое, что она сказала, вообще самый первый вопрос, и она свела вот именно на эту тему, почему? Потому что она пришла презентацию произвести именно своей дочери, да, причем дочери именно Игоревны, да, ну, это, конечно, режет слух, но не так сильно в начале, да, как бы ты смотришь, но э, любая мать гордится своим ребенком, это понятно, и любая мать гордится, что это ребенок от любимого мужчины да и в общем то здесь пока никаких таких предпосылок пока еще нет можно сказать но а, обратите внимание что идет ему а, во-первых качает головой нет а, отвращение и челюсть вверх то есть челюсть вверх это бойцовские качества это значит она пришла бороться за что-то да для нее ребенок не просто ребенок которого она любит а это средство для борьбы и она пришла и предъявила свое оружие Посмотрите, вот, качает, нет, и вот... Евгения Игоревна. Игоревна. Евгения Игоревна. Красиво. Он же был Игорь Евгеньевич, папа был Евгений Иванович, мой прадед Евгений. Так что у нас как-то Жень много в роду. Я хотела девочку, просто девочка как по заказу. Вот девочка получилась просто даже... Я на такую прекрасную девочку даже не претендовала. Бесконечно рад вас видеть. Ну, вы знаете вообще поразительно кстати в чате тут написали я из фбр вас вам всем а, слово пи а, вернее цифра 3 и 14 а, да а, значит а, у нас что алиса аршавина зашла или что я не пойму а, да а нет она из кгб я забыла да а, значит а, обратите внимание что мать пришла рассказывать о дочери да и она ни разу не назвала ее не малышка не доченькой ну никаких эмоций вот просто самое главное несколько раз она назвала евгения Игоревна а вот Игоревна Игоревна а, предъявила такой аргумент очень гордится что понятно в общем-то а, ну и еще мне резанула слух что вот прям как по заказу да вот как будто она пришла в магазин выбирать машину да и вот тот цвет который она хотела оказался в наличии и вот она вот об этом рассказывает ну вот как-то слишком официально да официально и слишком вот прям по признакам, да, вот признаки, вот что я хотела, именно то, что я хотела. Вот это мне резануло слух, но я подумала, что, ну, наверное, я все-таки предвзято к ней отношусь. И, наверное, что-то не то. А, да, давайте следующий фрагмент э, смотрим. Я боялась, что будет не на что жить, да, боялась. Вот это у меня страх очень сильный и серьезный. А вот что я ее не люблю, что она будет мне неприятно, нет вот смотрите отвращение подбородок при этом но это другое интервью я вы знаете много интервью пересмотрела с ней мы с вами сегодня несколько прям интервью я там накачала 5 что ли роликов и все их пришлось пересмотреть внимательно потому что конечно же вопрос очень сложный и я ну надо было мне сначала посмотреть по поводу слухов там переписок к которым я потом пришла но сначала мне все-таки хотелось по невербалике создать свой ну, свое мнение а потом уже так получилось что я и дальше пошла копать и вот мы сегодня раскопаем все что называется да и мы видим что сейчас она говорит ну вот с отвращением да вот здесь совсем неуместно она все-таки говорит о дочери да ну, как-то так не очень это все вяжется ну ладно это еще тоже как-то можно это простить идем дальше а тебе было ли тебе важно, чтобы она была похожа на Игоря? Очень важно было. Да, я очень хотела, чтобы у меня был такой маленький Игорек в любом обличии, в женском или мужском. Очень важно было. Ну что, заказ мы выполнили, ксерокопию, мы видим, Игоря Евгеньевича. Нам выдали копию, да. Мне было это очень важно. Я бы не смогла любить ребенка от незнакомого мужчины, например, от донора. Вот я четко знала... Взгляд вверх – это фантазии, да, она действительно сейчас думает о том, ну, представляет какие-то визуальные образы, себе рисует, и, соответственно, взгляд вверх, он обоснован в данном случае, поэтому ну, мы просто отмечаем для себя, что когда она фантазирует, да, она смотрит вверх. Это имейте в виду, запомните, в дальнейшем это нам пригодится. Что я не могу завести ребенка от донора, потому что я его не полюблю. Вот подбородок да но ну, и вообще в принципе вот вы знаете я когда слушала ее и вообще ее отношение к детям меня многие вещи вот очень сильно поразили вообще настолько резала слух ее ну в целом то что она говорила о детях давайте послушаем я как не любила чужих людей так я имею их не люблю и с детьми у нас когда приходит в гости няня вот смотрите, когда она вспоминает про чужих детей, ну, во-первых, это отвращение, во-вторых, она смотрит вот в эту область, где я нахожусь. А здесь у нее как раз ощущение, здесь то, что она прочувствовала. Вот самая правдивая информация находится здесь. Имейте в виду тоже, запомните ее вот эти ключи доступа, ключи взглядов. Да. Давайте дальше. То есть я …по-прежнему чужие дети, шум, которые они, даже не собственно, не дети сами, вот грудные меня не раздражают, они так такие все хорошие, как котята. Меня раздражает шум, который производят подрощенные дети. Вот это вот подрощенные дети она о ком говорит вообще слушайте такие фразы вот э, и причем на полном серьезе ну ладно там если бы она шутила но она серьезно называет детей подрощенные дети подрощенные щенки бывают э, но но никак не дети ну я не знаю так, такое знаете определение как будто это вещи какие-то ну животные да но никак не живые существа никак не те э, ну, никак не люди понимаете вот вот это вот отношение снисходительное очень сильно э, ну, вот заметно да и слишком бросается в глаза и слишком режет слух лично мне не знаю как вам вот кстати напишите в комментарии как вы считаете она слишком вот цинично говорит о детях или может быть это ну какой-то ну, ее такая особенность да и в общем-то ей это можно простить и давайте вот плюс кто со мной согласен кому режет слух а кто со мной не согласен вот что это так можно говорить Ну, в общем то говорить можно но я считаю что только шутя иногда я тоже шутя так говорю но это происходит только когда ну вот это в контексте уместно да ну вот здесь конечно же такие подрощенные дети вот оно меня реально бесит. И, а своем ребенке не бесит. Понимаешь, собственно. когда у нее начинается час нудятины, у нее где-то вот после шести, где-то там уже семи ближе, у нее начинается час нудятины. Когда она нудит, хоть и нудит по любому поводу. Она не плачет, она просто капризничает. М -м, дайте то, м -м, это, м -м, дайте то подойти, это. М -м". Я Или я ухожу в кабинет, или я позволяю себе уже сейчас не часто я себя контролирую. Сказать, что ну что, Женя, опять нудятина началась. Ну, что это за нудятина опять началась? да Понимаешь, ребенок устал, у него нудятина. От этого надо избавлять людей. И я, более того, я за чай от зоны в самолете и за площадку молодняка в самолете. Пусть будет отсек вот как бы до да, детей. Да, от всех детей вообще, знаете, такое ощущение, что она говорит о животных. Нет, это я вот лично вот для меня, я бы ну, нормально воспринимала, если бы это было шутя. Но это на полном серьезе говорится. Ну как вообще вот это? Ну, в принципе, да, я понимаю, что многих в самолете раздражает это и так далее. Но все равно, ведь у всех, я так понимаю, дети ну есть, и все хотят детям тоже, там, не знаю, на отдых и их свозить ну еще какие-то вещи ну перетерпеть это ну что делать ну вот лично для меня это диковато оказалось ну ладно это не самое страшное да ну, мне резало слух и я так что-то подумала ну как-то ну во первых никакой нежности в отношении ребенка во вторых все четко по делу да вот прям четко и и вот как-то и сносит ее на вот это вот уничижительное отношение к детям вообще в целом и к собственной дочери тоже а, да значит дальше следующий фрагмент а, так ну мне не хватило вот лично мне не хватило тепла не хватило эмоций но это опять-таки это мое мнение я ни в коем случае его не навязываю а, идем дальше следующий фрагмент ты жалеешь, что она не появилась у тебя раньше? Ох, как я жалею! Ой, как я жалею! Ну, понимаешь, у нас все четыре года суррогатные матери сбрасывали беременности. Смотрите, и говорит это с радостью. Мне такое ощущение, что пока Игорь был жив, не было пространства для ребенка. Вся я, я была вся, думала о нем, говорила о нем. У меня был ехал Игорь через Игорь, Игорь, Игорь, Игорь. Игорь. Я ни с кем из друзей не говорила ни на какую другую тему, только Игорь. Его это семья, которыми надоевшая мне да, просто так да Олег. Его вот по поводу семьи там вообще столько эмоций и ну это понятно она до сих пор с ними судится тоже можно понять но вот вы знаете во-первых то что все сбрасывали и вот радость радость у нее на лице вот это меня смутило тоже вот знаете такие маленькие маленькие звоночки понемножку Давайте дальше. Эти проблемы, его раздельный процесс, все было оккупировано Игорем. Просто не было пространства для ребенка. Там некуда было сунуться ребенку. И вот в том, что он ушел и появился ребенок, есть какая-то вот высшая логика. Поле, пространство любви для ребенка появилось. Вот смотрите, как говорит, сжала губы, отвращение, напрягла нижнее веко» челюсть вверх склонила голову полюбуйтесь ведь это же правда да ну то есть получается здесь она запечатала можно сказать э, вот это мнение до да, которое ну идет в разрез с тем что э, она сейчас говорит о человеке которого любила получается что в общем то э, ну вот это меня уже сильно насторожило понимаете когда она ну да безусловно может можно тоже опять-таки оправдать ее и сказать что ну когда мы теряем людей, да мы находим какое-то оправдание этому, высшую какую-то волю и так далее. Но, тем не менее, все-таки слишком много эмоций вложено в эту информацию и слишком много вот прям злости какой-то. Как будто она сейчас злится на Игоря за то, что он препятствовал тому, чтобы появился ребенок. И вот это меня уже сильно настораживало, потому что во многих интернет- она говорила о неземной любви и мы сейчас об этом тоже услышим да в том числе но это идет в разрез в разрез если бы она говорила сейчас о любишь о любимом человеке Игоре, да она бы может быть даже р... Р... Р... Р... Р... растрогалась и сказала бы как жаль что он этого не увидел как жаль что ну вот это не совпало да вот она бы сейчас это для нее был бы такой триггер для того чтобы расплакаться но если бы она была более эмоционально если бы у нее был было больше эмпатии но она нашла вот такое логическое объяснение в общем то это ну в какой-то степени можно сказать что она таким образом себя просто успокаивает да давайте все таки не будем пока на нее наговаривать скажем что она себя успокаивает да? а, давайте дальше следующий фрагмент вот я нашла сразу после того как его не стало а еще месяца не прошло она на одном из радио выступает и а, рассказывает а, по поводу ну, вот случившегося давайте послушаем и главное посмотрим я не смогла дома создать необходимую атмосферу. Я с головой ушла в войну. Я была, этим самым, я, я, я была полка, полководцем, который забыл про своего, про свою как бы, роту. Да? Я, я роту потеряла. Я потеряла свою, своего солдата, потеряла того, кого я должна была защищать. Я, потеряла, я должна была его защищать, и я его потеряла. Я увлеклась войной, я слишком много... Внимание уделяла работе с адвокатами и вместо того, чтобы Игоря поддерживать и быть военными, не военные действия делать, а дома ласковую и комфортную атмосферу. И я виновата в том, что я поехала в Вильнюс изливать душу другу про то, как на меня значит, перепахали, пересиди, пере, как меня пере, перегрузили, хотя на самом деле и не, не так уж меня и перегрузили, но бывают работы и пострашнее. Знаете, наши родители работали гораздо серьезнее. Да, ну вот здесь вот, конечно же, такой моментик очень серьезный. Смотрите, что она нам сейчас поведала. Ну, во-первых, все, я, я, я, это первое. Второе, по поводу той истории с судами, вот Игорь, получается, судился со своей бывшей семьей. По какому поводу? Ну, там они делили имущество, да, но, обратите внимание, это была не его война. Это она с ними судилась, это она была вовлечена, а он был всего лишь ее солдатом. Он был той загнанной лошадью, которой она пожертвовала, можно сказать и так. Потому что она сейчас сожалеет о загнанной лошади, что она ее просто не докормила, не Вот и все, понимаете, не доухаживала. Она не говорит, вот здесь как раз она находится в стрессе, и она называет вещи так, как она их видит. И она не видит рядом с собой его в этой борьбе которую как бы она вела для него а, ну она здесь а, как раз говорит я воевала я это все делала а он был просто ну инструментом для войны просто орудием для войны вот и все понимаете и вот здесь вот меня очень насторожил еще один момент она поехала изливать душу другу куда там в вильнюс или в общем куда-то поехала к другу итак ну то что друг не подруга это значит друг мужчина да а дальше что для того чтобы изливать душу у нее был другой человек понимаете вот излить душу вообще женщины меня поймут изливаем душу мы только самым близким и это даже ближе чем секс вот и получается, что у нее где-то рядом был друг, которому она изливала душу. Вот просто бросила мужа своего, то есть в семье там было все ужасно. Душу они друг другу не изливали. И вот то, что она там рассказывает про то, что они были близки и так далее. Она воевала, он был у нее как на посылках, да, вот он был инструментом. Благодаря ей, и благодаря ему вообще эта война и была возможна, и... Самое главное, что для душевных бесед у нее был друг, вот что она сказала. А, кстати, вот мне интересно, если вы знаете, кто это, я так и не нашла. Я, кстати, вот а потом в конце стала просто его искать, и, ну вот кто, что за друг у нее такой там рядом с ней был, и нашла другую информацию. Ну ладно, давайте дальше, следующий фрагмент. И я не прилетела за ним, потому что просто я устала летать, я устала работать, я устала от всего. Я с адвокатами летала работать, тоже я, я устала от перелетов. Я захотела поехать в Вильнюс к своему другу, душу ему, искать изли злить, рассказать, как я устала и как мне забодалось, что все на мне держится. А теперь вот смотрите, она говорит про друга. И понимает, что что-то я не то говорю. И вот идет, смотрите, выпрямляется, немножечко как бы отодвигается и локти собирает. То есть понимает, что вот эту информацию говорить не стоит. Дальше она эту информацию уже не будет говорить. Просто изначально она получается вот с этим другом, ну, понимает, что лишнее ляпнула что я все одна одна и пошу, а сейчас я думаю, ну что я пошу одна, ну, ну не, не уж и в войну уж и побольше люди пахали, могла бы и попахать ничего бы не рассыпалось. Ну вот видите, она сравнивает свою семейную жизнь с войной, да? Получается, что ну, на, на фоне войны, конечно, семейная жизнь куда куда лучше да но видите вот столько моментов которые вот прям против э, семейной э, ну, что что у них все было не так идеально как она говорит сейчас Дальше. я как то стала себя слишком жалеть слишком себя э, как бы чувствовать обиженной. И упустила за этими думами о своей несчастной судьбе, о том, что я перерабатываю, упустила состояние Игоря. Вот, упустила вожжи, скорее, точнее будет сказать, упустила свою рабочую лошадку. Ему удалось от нее выскользнуть. И вот и все. Я вместо того, чтобы лететь за Игорем и брать его в охапку и возвращать, я... Позвонила экономке, попросила ее заехать в дом, проведать Игоря. Она заехала, сказала, что Игорь прекрасно в нормальном состоянии, и никакую суициду он совершать не собирается. Именно суицида. Вот я вообще не понимаю. Получается, что ну, она говорит, что он всегда говорил о том, что я там повешусь, уже ему перестали верить, но вообще конечно я в шоке от этих высоких отношений которые у них были а, получается что даже экономка именно вот именно так сказала что он не собирается совершать суицида но ну, это вообще просто атас а, ну, получается это еще один такой знак что а, там там все было не так хорошо как она говорит как она во многих интервью говорит что они там вместе просто жили душа в душу и так далее ничего подобного там были отношения о го, -го какие сложные и о го, -го какие э, ужасные вот э, вот прям вообще, знаете, это было на грани развода, и здесь, конечно же, ну, идем дальше, вот еще одно интервью она дала Ксении Собчак, на, на канале Собчак этого интервью не оказалось, мне пришлось найти в интернете на другом канале, но давайте посмотрим, что здесь она сказала Ксении Собчак, я в виду, что я не прилетела сразу, что нужно было хватать рейс, который через Кельсинки летит, через Варшаву, что нужно было просто понимать, что в какой-то момент я очень устала. Он свалил на меня все дела с разводом. И всеми делами по разводу занималась я. Все сметы, все счета, все аффидевиты, все кросс все работа с адвокатами, все делала я. Игорь не делал ничего. Я в какой-то момент сломалась. Я пришла к психотерапевту в Риге, заплакала и сказала, что нет, больше нет Бажены, есть только Игорь. Везде один Игорь, Игорь, а где Бажена? Ну вот тут вот, вот, теперь есть Бажена, и нет Игоря. Я хотела взять один день на побывку, съездить к своему другу в Вильнюс и просто излить ему душу, рассказать, как я устала, как мне тяжело, как мне плохо. Съездила на машине в Вильнюс, и на следующий день в понедельник я уже собиралась лететь к Игорю. И это случилось именно в тот день, когда я собиралась лететь к нему. То есть у друга она осталась на ночевку, еще такой маленький фактик, не, я свечку не держала, но как бы э, очень, очень близкий друг, явно. А, да, но значит, э, и еще одно, что, это, наверное, здесь, давайте смотреть. То есть, понимаете, вот, что для нее, ну, приоритеты, она проговаривает все. Вот сейчас как раз вот в этих видео она запечатлена на эмоциях. Вот самые эмоции, вот они, они хорошо считываются вот здесь. Я, и что я не пойду на суд, я повешусь. Я кричала сначала только на меня, завещай, пожалуйста, что-то, а потом вешайся, а то я у тебя стоюсь вообще безо всего во как для нее главное было получить что-то от него да и, и реально вот там подтверждают многие кто с ними там работал там в личный водитель еще кто-то говорят что действительно она это кричала прям ему что ты можешь вешаться все что угодно с собой делать но только завещай мне чтобы я не ну, не осталось ни с чем ну естественно таким образом она просто провоцировала его на все и на то что повесится и на то чтобы оставить ее ни с чем и в общем то здесь понятно уже становится почему он повесился вот вы знаете вот я смотрю и понимаю что перед нами человек который совсем не так прост как Хочет показаться совсем не так, ну нет там любви, абсолютно нет любви ни к дочери, ни к нему. Но давайте дальше. Что, что, Да, давайте посмотрим до конца это. И потом, как бы когда я сказала, что я его жизнь превращу в такой ад, что ему вершение покажется раем. Тогда он сказал, да я даю честное слово, что я не буду вешаться, я поеду на суд. Он прилетел на суд, пробовал на этом суде как в бреду, ничего не понял, что там произошло. И я ему потом объясняла, что мы все выиграли. Ты сейчас винишь себя в том, что ты так настаивала на этом? Нет, ну, он да. должен был лететь на суд. Ну как можно не прийти в американский ну, суд? Блин, суд? Ну, я ну, ты ты, судьей. Он уже очень не хотел этого делать. Он очень не хотел этого делать, но в жизни не все делаешь из того, что очень хочешь или очень не хочешь. Суд есть суд, ты должен лететь. Ну, ты Не думаешь о том, что если бы ты его тогда не заставляла, может быть, он бы не исполнил своей угрозы. Он же вернулся с суда, все-таки хоть и в овощном состоянии, но выигравшим. Хоть и в овощном состоянии. Она готова была пожертвовать его состоянием. Она готова была, вовлечена в суд была она. Ему вообще не нужно было ничего. Он готов был отдать все, что угодно. Но боролась за богатство именно она. И ей надо было, чтобы он боролся не для того, чтобы он жил, не для того, чтобы ему было хорошо, для того, чтобы было хорошо именно ей. Поэтому это было ей интересно, и она его заставляла. Она его пинками выгоняла на этот суд. Она ставила ему разные условия, манипулировала. Все, что могла, она делала. А что она могла? потом но ну, в конце я вам покажу если вы не, не видели еще переписок то там вообще просто волосы дыбом встают это когда я уже все ну разобрала до да, сижу думаю вот как это выносить на суд ну, на, на ваш суд в общем то ну, говорить о человеке такие страшные вещи я сначала честно говоря боялась но когда я увидела переписку которую я вам покажу дальше вы тоже будете в шоке, насколько это все, знаете, вот это просто верхушка айсберга, то, что она сейчас говорит, и то, что мы видим по невербалике. Но давайте дальше наблюдать по невербалике. Дальше Были поступки с его стороны, которые говорили убедительно, что полностью доверять ему нельзя. Какие, например? И, ну, пример, когда была отравлен ТВ, он меня отвез в Испанию, абсолютно больную, разбитую, там, погибающую. И спокойненько, значит, И Смотрите, как эмоции включились, как, как она оживилась, с какой вообще агрессией она говорит. Он поехал общаться со старшей дочерью, а ты тут как хочешь. Он без всякий раз, когда вот у меня случались какие-то... Вот смотрите, когда случались какие-то срывы, и она смотрит наверх, то есть все эти срывы были хорошо ей спланированы и имели цель манипуляция им. Понимаете, вот все эти срывы она не прочувствовала, она смотрит наверх приступы депрессивные он же убегал в эти моменты он же в эти моменты меня просто сдавал я оправдывала его думала что для него он сам депрессивный, для него чужая депрессия непосильная нож ему тяжело чуж... Но вот здесь уже она чуть больше вниз смотрим смотрит и да она действительно у него депрессии действительно были а с ее стороны депрессии были хорошо спланированные акции как раз под какие-то события вот в чем дело. Жило. Он не может в этом существовать. Он себя спасает таким образом. Но, по сути, это же было предательство. Да, он предавал, но при этом я его любила очень сильно. Я его любила за ум, за то, что он такой внешний, симпатичный прямо. Понимаете, вот остальные хуже. Вообще, браво, браво получается, что она с ним была только потому, что остальные еще хуже, шикарно просто, девчонки, вот кто собирается замуж, да, выбирайте только не по этому принципу, ладно, потому что если выбирать так, то это просто, знаете, хуже не бывает вообще. И у меня звонит, говорит, я решила не лететь на суд. И посмотрите с каким вообще с какими эмоциями она говорит во-первых обратили внимание отвращение локтем оттолкнула и челюсть задрала вверх то есть это вот очень похоже как помните в анекдоте если у меня руки в боке то мне плевать на каком глазу у тебя тюбетейка вот именно с таким лицом будь, будут сказаны эти слова так вот здесь как раз получается что он взбрыкнул сказал что я не полечу на суд и вот какая с ее стороны реакция. Нет никакой печали, нет никакой там, я не знаю, эмпатии вообще, вот об этом даже речи не идет. Речь о том, что как это так, мой конь взбрыкнул надо его воспитать и вот здесь вот идет воспитательный процесс тут нет ни капельки ну вот каких-то диалогов здесь был просто приказной тон с ее стороны и он выполнял все что она скажет а стоило ей получается куда-то уехать он взбрыкнул но я думаю что ему за это очень хорошо прилетело, когда она вернулась потому что она не позволяла ему вот так себе ну вот такие вещи себе позволять то есть суд Суд был полностью спланированной акцией ее. Он просто для нее таскал каштаны из костра. Вот, смотрите, как она. Видите? Я говорю, а что ты решил? Как можно не лететь на суд на заседание в Америку? Объясни мне. Я решил покончить с собой. Он же был любимый сын генерала. Он был такой борчук, знаете. А вот смотрите с какими эмоциями она говорит о нем вот э, ну что называется здесь остапа понесло вот вообще в принципе во первых человек уже умер да. во вторых она везде заявляет о том что она его любила безгранично что без него жизнь закончилась что все без него что дочь она чисто вот для того чтобы э, игорь был с ней как бы в виде дочери да вот то есть она везде говорит об эмоциональной травме но при этом посмотрите как она его ненавидела а здесь и отвращение и презрение и губы сжала и злость напряжение ни, нижнего ну, то есть все тут вот, вот, вот прям такая злость до сих пор причем прошло уже сколько два года да, и до сих пор злость не утихает и, и еще больше разгорается то есть она его ненавидела лютой ненавистью и сейчас это продолжает делать. Смотрите, как она это говорит, как о каком-то я не знаю таракане. Мальчик мамин Витя, папин Витя из квартиры номер пять. Вот, я его все время притигривала, но опять начинается мамин Витя, папин Витя. Ну это вообще, знаете, вот такая ненависть к человеку умершему, но ну, это просто атас. Поэтому о каких-то близких отношениях там о том, что я вот после вот этого я вообще не, не верю. Дальше давайте смотреть. Вы производили впечатление такой. Целая история. Да, мы были абсолютно, мы были замкнуты друг на друге. Мы были парой, прямо вот такой настоящей, глубоко любящей парой. О как! А Да, кстати, нумерология тоже будет. Поэтому, ну, в конце, естественно. Так что оставайтесь. Ну, вы по-любому оставайтесь все. Да, ну, то есть, говорит, мы были глубоко любящей парой. Да, мы были настолько близки. И в то же время с такой ненавистью о нем говорит. А почему деньги не оставил? А черт его знает. Значит, я ему этот вопрос задавала. Почему у меня нет завещания? Я же знала, что меня там нет. Почему там то Вот, кстати, я знала, что меня там нет. Это правда. Вот она посмотрела сюда, вниз. То есть она... Вот сейчас она говорит правду, но вот когда смотрит наверх, она фантазирует. Это Он мне говорил, я не собираюсь умирать, он мне говорил. Я вот сейчас продастся английский дом, деньги... Да, английский дом они собирались продать, она действительно вспоминает это. Упадут на наш общий счет, и половина будет как бы твоим запасом прочности вот видите и половина будет как бы твоим запасом прочности но сюда она не смотрит она думает что она больше смотрит наверх то есть вот те деньги которые он даже с ну может быть даже обещал но это так вот вскользь было сказано это не было ну, его целью и я поверила в слова да, я поверила в слова. Но я думаю, что, ну, допускаю, что этих слов даже не было. Просто был дом, который они действительно продавали, и она думала, что он ей даст половину. А он, не знаю, обещал или нет, но вот судя по ее реакциям, реакция идет именно на то, что дом был и дом продавался, английский. Да, дальше, следующий фрагмент. Мне пришлось няню одну сократить, у меня было две няни. Ну, что, а что значит бедный человек? Вы живете в собственном доме? Но, ну, он мне принадлежит на одну пятую. Это не мой дом, у меня там одна... Ну, вообще, знаете, я послушала, бедняжка просто, знаете, пора собирать нам какие-то деньги для Обожены, потому что скоро по миру пойдет. На пятую. А остальное что? Остальное других наследников. Наследников кого? Игорь Малошенко, у него есть наследники, дети. У него есть еще дети, они тоже наследники. А, это вот... Это совместная собственность, да. А квартира? Моя, конечно, да. Я в нее очень много вложилась, я там очень хорошо заработала на нее. Да. Где она? А на Патриках. На Патриках. Ну, Плюс у меня еще одна квартира есть, которую мне Игорь на свадьбу подарил. Вот, то есть это как бы относительно, плюс у меня еще есть одна доля там наследования, крохотная это в, одном, в одной из квартир Игоря. Поэтому нет, наверное, все-таки у меня что-то там, я не без гроша за душой. Да, да, я продала свои бриллианты, есть об этом справка, я их отнесла в хороший ломбард. То есть за это, это все я могу ответить документально, и у меня есть экспертиза на эти бриллианты. Они стоили 70, я продала за 35, и это были бриллианты, подаренные не Игорем. Игорь мне украшения не дарил ну зато квартиру подарил в общем-то не ну так и рассказывает о нем как будто он такой скупердяй был и ужасно все было ну с его стороны она его просто безгранично любила ни за что и вообще обожала на руках носила ничего подобного просто и, и сейчас вот взяла и заострила внимание на том что он ей ничего не дарил то есть ей там кто-то подарил эти бриллианты но в общем то да, я, кстати, не возражаю, что, ну, вот мне в чате написали, что если бы мне муж не оставил ничего, я бы тоже злилась, может быть, но я понимаю, конечно, но, понимаете, на это явно были какие-то причины, вот... То, что она сейчас это представляет как неземную любовь и просто ближайшие отношения, и что бывшая семья там его грабила и так далее, это все неправда, понимаете? Она первая его ненавидела и она просто... Ну, пользовалась на самом деле его возможностями вот и все просто он рано ушел не успел ну она не успела сделать так чтобы завещание было переписано на нее вот и все вот за что она злится дальше следующий фрагмент а мы уже судились за права этого ребенка из-за мы уже судились в москве все равно бы это все в открытом доступе все эти материалы суда поэтому мне нужно было все это обосновывать то есть по поводу дочери смотрите она уже, дочь ну, дочь уже использует как инструмент вот она сейчас сказала что мы уже судились с дочь ну дочерью да она уже дочь пустила вперед локомотивом как раньше был игорь для нее локомотивом для того чтобы отжимать какое-то наследство да сейчас вернее, отжимать какие-то деньги, там совместно нажитое имущество. Теперь уже борьба идет за наследство, и дочь ей нужна именно в качестве локомотива, вот для чего ей была нужна дочь, и вот для чего весь этот сырбор Как вы думаете, за что вам это? знаете, я не знаю. Вы задавались такой вопрос? Я думаю, что я тоже ошибки допускала, но что мне нужно было когда услышать, когда он сказал за несколько дней, Зюка, давай начнем все сначала. Но здесь полная фантазия, потому что она ни разу не, не вспомнила, ни, ни одной эмоции не ну, не показала нам с вами, во-первых, не, не посмотрела вниз а, а во-вторых она просто знаете когда представляете вот на самом деле если бы это было мне кажется что любая женщина при, при этих словах бы расплакалась потому что это действительно очень больно если бы вот, муж например пытался наладить отношения да и он сказал об этом потом бах его не стало мне кажется вот это такой самый ну, больной момент был бы для любого человека и здесь вот мне не хватило эмоций именно эмоций жалости печали а здесь она просто проговорила вот прям вверх смотрит берет сверху какие-то фантазийные вещи и говорит вот он хотел помириться да ну как бы это ну, такое ощущение что это ее вообще никак не коснулось. но и было ли это я думаю что вряд ли это было но знаете я посмотрела на все на это я уже подготовила стрим но решила в интернете посмотреть вообще что что что что интернет об этом говорит и тут я нашла вообще потрясающую переписку которую ее подружайка после того, как они поссорились из-за чего-то, выложила в свободный доступ. А, вот, пожалуйста, а, ой, тут матов столько. Вот она пишет, а, а, э, так, фиг ты его уже поменяешь. А, на что подружка отвечает, два с половиной часа ночью после 1100 километров. А, а, а, а нет, подожди, это подружка ей говорит, фиг ты его уже поменяешь. А, на что Боже напишет, два с половиной часа ночью после 1100 километров проеханный мной за рулем я стою на погран заставе при минус 10 подружка говорит и ты наверное понимаешь что дальше лучше не будет и дальше Божену понесло потому что этот придурок не проверил он думал дальше будет хуже он регрессирует стремительно он не был таким беспомощным раньше а, на что подруга ей говорит, все мы там будем, ну то есть там большой, большая разница в возрасте, подруга пытается ее успокоить, но Божену несет, сел на меня, поехал, еще кози морды строит. А, дальше, ну прекращай его обвинять, но слушай, он, э, слушай то он сбежал с, с ЭКО, это только тебя злит и не больше, решили, собрались, а он две бутылки вина выдул сбежал спрашивает подруга Ну, не поехал ага перед отъездом накануне вина выпил потом говорит сыкону детей спрашивает подруга но ну, получается что вот она утверждает что он хотел детей но на самом деле он очень боялся он находил разные способы включая то что взял и выпил вина да то есть получается что он не хотел детей с пожены дальше а тут вообще просто отас смотрите там тросты я ж игоря избила до да, кровавых гематом ого ты чего там когда узнала что он год назад в траст переписал треть самого дорогого актива то есть получается что она его еще и била она еще и издевалась над ним она просто знаете вот и судя по ее реакциям это действительно могло быть вы понимаете она просто держала его в ежовых рукавицах она пользовалась тем что он он старше ее на 20 лет видимо становился уже беспомощным, и теперь я понимаю, почему он от нее, во-первых, сбежал, во-вторых, он повесился. Понимаете, тут вообще просто страшно. Она довела его до суицида. Это, это и это реально, судя по переписке. Это напомните, чья вот Белоцерковская или как вот Ника Белоцерковская, по-моему, да, вот это выложила. Кто в теме вообще? Напишите, что да, мужик ее Реально бросил и никак не обеспечил будущее ни ей, ни ребенку. Конечно, она на него злится. Все, э, мы все любим мужей, но и самые прекрасные из них э, нас иногда бесят. Но будьте реальными. Э, Ирина, тут просто, тут не, не просто он ей не оставил. Тут были причины у него ей ничего не оставить, судя по этой переписке. Она от, обращалась с ним как с быдлом. Вот, почитайте, найдите переписку Бажены э, со своей подругой, вот, э, как, э, Ника, да, точно, Ника Белоцерковская, да, вот найдите, это просто, знаете, у меня волосы дыбом встали, я поняла, почему вот эти реакции, да, действительно, она злая, потому что он, е, ему удалось от нее сбежать, Судя по всему, она его там, если бы он вот этого не сделал, он бы ей все переписал, и потом бы она его просто, ну, то же самое, тот же итог был бы. А здесь он получается ее хоть так ну обставил. Ну я, я теперь вообще полностью понимаю его и блин это это атас. Представляете? Вот я впервые сталкиваюсь, чтобы вот такое агрессивное поведение со стороны женщины. И это же женский абьюз. Она действительно абьюзер. И мне просто, знаете, ужасно, ужасно. А, а так с виду вроде бы милая женщина и говорит красиво и в общем-то ну смысл ей не верить и вообще точно Жуков вообще никаких эмоций о муже да там никаких эмоций не ни о муже не о дочери вообще вы понимаете вот как проговаривает просто информацию но не бывает так вы понимаете не бывает у женщин мы во первых очень эмпатичны а во вторых ну когда женщина становится матерью мы просто растворяемся в ребенке но опять таки она же этого ребенка не носила ей этот ребенок нужен вот как раньше был нужен игорь она боролась с семьей игоря для того чтобы больше себе ну чтобы он ей больше оставил завещание а тут бах и он такой этот Устроил ей такой сюрприз. Да, в этой женщине нет ничего человеческого. Да, действительно, она реально агрессор. Белоцерковская живет на Лазурке, Франция. Да, шоу-бизнес, ничего личного. Белоника ее засудит, она слишком богата, у Бажены нет шансов я не знаю что там будет вообще но это просто атас и благодарю вас за такой интересный экспонат который мы сегодня разобрали я не претендую на истину в последней инстанции но то какие эмоции я здесь увидела ну, мне просто знаете не хотелось бы еще видеть такие эмоции потому что это просто ужасно ужасно столько злости в отношении него и я, я все понимаю, если бы он ее совсем без ничего оставил, так там она сейчас перечисляла свое движимое и недвижимое имущество, очень даже у нее все неплохо. Кроме того, да, найдите это интервью, я найду, ссылочки поставлю под видео, где Ксения Собчак у нее берет интервью и она там по дому ее ходит, там много-много интересных вещей, которые можно продавать, в общем-то она, она не бедствует, совсем не бедствует, но если, кстати, кто-то в чате Написал я, я, видела, но сейчас уже прошел чат. Куда скидываться будем? Да, скидываться не стоит, ребят. Все нормально у нее и будет еще лучше, потому что такие люди они всегда всплывают, как некоторые. Ладно, не буду уже свои эмоции. В общем, короче, поняли, да? А, так шло, там Бажена, так, так, так. На так здравствуйте наконец-то купила у вас курс совместимость личность 33 О, круто замечательно у нас там вообще баталии такие я сейчас чат не смотрела но интересная у нас тема может быть мы все вместе сделаем скоро стрим по ну на один вопрос но пока не буду спойлерить так значит по поводу невербальных сигналов тела мы с вами закончили благодарю всех кто при, принял участие в этом разборе сейчас мы перейдем плавненько к нумерологии те кому интересно остаются кому не интересно я вас рада была видеть пока пока а, да значит вот что касается нумерологии конечно очень много вариантов имени и и фамилии у нашей бажены, потому что изначально она, оказывается, была Евгения Львовна Курицына или курицына ну в общем вот такая у нее была фамилия конечно с такой фамилией я понимаю что она нашла себе псевдоним вот это крайне редко ну остались там какие-то следы в интернете этой фамилии ну явно давно уже это было но тем не менее судя по всему это ее девичья фамилия с которой она пришла в этот мир да и здесь что мы видим вообще в принципе жизненный путь семерка человек очень глубоко копающий да человек очень глубоко вникающий в любой вопрос и это ее ну можно сказать очень сильная сторона если она занимается чем-то то очень глубоко ну как она вцепилась в нашего этого игоря но ну, мы видим работу семерки до да? семерка она вот прям скурпулезно прям пошагово все прям до самой самой глубины дойдет и все раскопает это хороший интеллект это хороший специалист в какой-то сфере но что именно в плане отношений что у нее по этой фамилии а по этой фамилии у нее получается вот нехватка любви в душе но ну, это вот кармический такой долг отработка 16 это вот получается что в прошлой жизни или порода у нее идет какая-то отработка по отношениям она притягивает в свою жизнь тех мужчин которые заставляют ее страдать ну в общем-то здесь э э э непонятно кто кого заставил больше страдать но тем не менее а вот у нее такая тяга на мужчин с которыми не надо но ее к таким мужчинам тянет а дальше личность 11 то есть все-таки ее видят как человека ну, с хорошими возможностями с хорошими способностями но это то, как она производит впечатление но это только маска получается что экспрессия девятка она хорошо себя может показывать в социуме как бы ну, ну с одной стороны она в начале да пока еще вот с этой фамилией она может быть даже была довольно альтруистично и так далее, но э, все-таки дальше она берет фамилию э, Рынска, да, и не только, э, ну смотрите, у нее постепенно идет, сначала она просто берет фамилию Рынска, и у нее душевное побуждение тройка, и ей привлекательны становятся мужчины, а, актеры вот из этой среды, до да, мужчины, которые а, с детскими какими-то вибрациями, да, вот полудети, вечные дети, а, экспрессия опять девятка, ну то есть получается в социуме она хорошо взаимодействует и так далее, но а, так, ладно, не будем ее очень глубоко разбирать, а то я сейчас закопалась чувствую в ее характеристиках, но самое интересное, что я себе позволила, вот у нас в чате по нумерологии, кстати, под видео, если кто-то хочет присоединиться к нашей э, теме совместимости, э, там будет ссылочка с названием совместимость. Вы можете э, тоже приобрести этот курс и к нам присоединяться. Так вот в чате мои ученицы по нумерологии вообще вы умнички. Вы такую идею мне подкинули как раз вот вовремя и э, как раз в то, ну вот по, по этой паре это просто идеально, потому что судя по невербальным сигналам тела и судя по переписке, здесь мужиком в семье была она, да, и получается, что он у нее был под каблуком. Вот по всем... Признаком, да, было видно, что здесь командовала она. Соответственно, получается, что когда они вступ, э, вступили в отношения, да, может быть, е, ее вибрации там поменялись на его, да, э, можно так представить. Но все-таки я подставила ему ее фамилию. Вот как вы подсказали вот здесь мне кажется как раз это все сходится и в этом случае у них появляется очень интересная ну, такая совместимость полусовместимость. вообще в принципе вот сам по себе он вообще она ему ну никак не не интересно хотя нет есть есть интерес вот у нее личность шестерка а у него душевное побуждение шестерка но это вот смотрите евгения львовна рынска да вот как-то по каким-то своим вибрациям она ему нравится Нравится, нравилось вернее но тут небольшая связь а в, э, я посмотрела с ее стороны ведь с ее стороны тоже никакой вообще зацепки на него вот по этой фамилии но смотрите когда мы меняем его фамилию на рынска и здесь у нас просто получается что он для нее становится настолько привлекателен смотрите а вот э, ее значит душевное побуждение 16 э, 7 да вот душевное побуждение 16 у него личность 16 становится когда он берет ее фамилию то есть получается он такой страдалец в отношениях он такой подчиненный который страдает за любовь который действительно ну вот тот который страдает и он ее этим привлекает своими страданиями кроме того смотрите душевное побуждение у нее здесь три а у него душевное побуждение здесь тоже тройка становится то есть у них получается что возникает бешеная страсть когда он э, оказывается у нее под каблуком понимаете какая интересная взаимосвязь как только он ну переходит в подчиненное положение становится ее солдатом так называемым как она и говорила в общем -то, то как она описывала их отношения вот в этом случае у них возникает вот связь. Причем связь с ее стороны более сильная. Потому что, смотрите, вот раз связь, два связь, вот на него, именно на него. А дальше душевное побуждение. Тут взаимная страсть. Но эта взаимная страсть, как сказать, она работает только какое-то время. Да? они же прожили там сколько семь лет какое-то время это классно но потом вдруг уже ну исчерпывается этот лимит и людям ну уже не хватает этого и получается что вот на страсти им держаться очень сложно и у нее все равно остается привязанность к нему по душевному побуждению на личность на эту а с его стороны вот эта страсть она рано или поздно исчерпывает себя и вот на момент когда когда уже у них это все ну получается он ушел из жизни я думаю что он уже только страдал от этих отношений а она наслаждалась наслаждалась тем что она его унижала потому что когда она его унижала он как бы брал ее фамилию он как бы получается под нее становился и соответственно вибрировал именно так как она хотела он удовлетворял ее хотелки а дальше вот еще когда она ну он когда руководил, может быть, она, тут тоже душевное побуждение 19, она тоже притягивает, вот когда у них там весы, я не знаю, всегда ли она руководила, если она когда-то, вернее, всегда ли она руководила, если она когда-то ну, не руководила, то она при, вот своими вибрациями притягивала мужчину, который, ну вот в плане, либо он пытался как-то ее давить, либо наоборот, она его, ну то есть вот это единичка она кармическая 19 это про самостоятельность самодостаточность а если это в отношениях то это либо альфонс какой-то либо наоборот она садится ему на шею ну вот такие вот отношения получается что тут, тут как раз она это и проговаривала что она считала что он сел ей на шею что она ведет для него все суды и так далее поэтому ну здесь вот отношения очень сильно она в них нуждалась а он уже просто исчерпал себя вот вот какая картина. А, и ну, вот так вот так думала это ее настоящие данные вот я тоже думала а потом смотрю там кто-то написал что она курица я смотрю ну нашла раскопала там вообще просто копать и копать и ну, но то что я успела раскопать я раскопала тут вообще очень интересный персонаж но ну, вы знаете я наверное прекращу это расследование что-то мне не очень она понравилась да безусловно было интересно Именно с точки зрения обучения невербалики, как это все проявляется. Вот первая часть, когда мы именно невербалику разбирали, здесь очень показательно. Показательно, как она говорила о нем, вот это все. А что касается все-таки ее самой, мне все равно, она вот при любых обстоятельствах, она нуждалась в нем больше, чем он в ней. Понимаете? Но и, кстати, и кармических проблем она тоже с ним вместе больше получала потому что сразу два масть этих кармические цифры у него у нее возникали когда она берет фамилию Мил... милошенко а, да значит ну что если кому-то интересно вот эта вот нумерологическая история по совместимости если вы хотите кого-то из партнеров там вот так же по этим таблицам а у меня есть курс по совместимости там есть эта программка по которой которые мы считаем есть все конспекты у нас WhatsApp чат я прошу прощения вот несколько часов я готовила стрим и не заходила если там кто-то мне подсказочки по нашей теме выложил я сейчас посмотрю после стрима а, да под этим видео есть ссылочка вы можете к нам присоединиться мы точно такие же разборы можем делать но вы сами можете их себе делать по вашим отношениям там когда вы выходите замуж когда вы разводите да вот это все прям четко прописывается вся схема как оно происходит поэтому очень рекомендую так так, без 5 и 10 плюсов и минусов. А вот прям, знаете, а давайте сейчас поставьте мне, пожалуйста, оценочку за наш сегодняшний стримчик по 10-бальной системе. Вот прям, знаете, раздразнили меня. А, да, я, наверное, уже на сегодня с вами буду прощаться. Мы, смотрите, мы в час даже уложились, что очень хорошо. Значит, сейчас я себя чуть покрупнее сделаю благодарю вас за то что вы приняли участие в нашем эфире напишите свое мнение по поводу сегодняшнего персонажа и вообще всего что я сказала может быть я где-то ошибаюсь может быть я где-то не так что-то увидела пожалуйста дайте мне обратную связь скажите свое мнение я все перечитываю я на все комментарии стараюсь отвечать если у меня хватает времени поэтому приветствую все ваши комментарии не забывайте оценить это видео Видео, лайк дизлайк в общем как вы считаете нужным если вы впервые на моем канале подпишитесь потому что мы тут часто делаем разборы разных людей выводим всех на чистую воду Ну, те кто у меня уже давно те знают да и пишите кого еще хотите разобрать я вижу что очень много запросов на холостяка стимати а, ну, прям, ну, ну искусители, искусители просите меня это сделать. Ну хорошо, я посмотрю. Если найду там для себя работку, то ну, с удовольствием сделаю этот разбор. В общем, пишите под, в комментариях, кого еще хотите разобрать. Я думаю, что я поставлю на голосование. И держите руку на пульсе. Я вас люблю. А, так, плюшки тоже в моде, да, плюшек мне побольше, да, спасибо за стикеры, которые мне присылали в чате, я прошу прощения, не реагировала сразу, просто хотелось быстро дать информацию, в общем-то, я молодец, я уложилась в час, поэтому аплодисменты мне, и вам в первую очередь, что вы такие благодарные слушатели, что вы так вот меня поддерживаете в чате, в общем, люблю вас еще раз, пока-пока!